place for uh, human, rights human rights center, center. SPRIN. Yeah, exactly. Mm -hmm. uh, heard, of course, about the human rights situation first а физично нормальный, физ... нормально, но там были достаточно мощные такие нервовые нагрузки. Это было, да. Ну, за полгода уже я бы так привык до этой ситуации новой. Mm -hmm. ну, я там много писал, когда сидел дальше, да. да. But, писал бы. хотя сейчас там было очень мало, там просто проходил, то что ж прорабовал в швейном цеху, поковал вопроску.